Чтобы просмотреть информацию о программном обеспечении и версии приложения SkyRiver GPS, необходимо выбрать объект, нажать на значок, поставить глазик над версией программного обеспечения, нажимаем «Сохранить», обновляем и смотрим версию программного обеспечения данного объекта на данный момент.